Всем привет, друзья! Сейчас сделаем обзор платежной системы Perfect Money. Используя данную систему, вы сможете производить взаиморасчеты между пользователями, получать платежи в различных бизнес-проектах в интернете, производить регулярные платежи в интернете, бережно хранить денежные средства на электронном счету и получать ежемесячные проценты выплат с месячного остатка на счету. Также производить оплату за товары и услуги в интернет-магазинах приобрести даже биткоин, золото, USD и евро. То есть это сервис, позволяющий пользователям производить моментальные платежи и финансовые операции в интернете. Нажимаем кнопочку регистрации. Здесь вы сделаете имя аккаунта, который хотите, там, как вас зовут, к примеру, описками. Ну, сам ник. Потом пишите вот здесь полностью имя. Фамилия, имя, отчество, город, где вы проживаете, страну выбираете, набираете почтовый индекс вашего города, вставляете электронную почту. Это что обязательно, выбираете тип аккаунта, персональный, бизнес, вводите пароль, придумываете какой-то и нажимаете код с картинки. Нажимаете Я ознакомился, нажимаете регистрацию и вам на почту придет вам личный идентификатор участника. Когда вам придет этот личный идентификатор участника, вы нажимаете «Вход», вот он у меня там уже стоит, и «Мой пароль». Я набираю, выводите ID вот этого индикатора участника, код с картинки 177976, вроде вот, и попадаете в свой кошелек, видите, у меня аж полтора доллара здесь, давно вообще им не пользовался. И вот это будет ваш электронный кошелек, если вам человек хочет перекинуть деньги или где-то в каком-то проекте или в каком-то бизнесе вы зарегистрированы, в настройках вы должны сохранить вот этот кошелек, именно на него вам будут перечислять деньги. Если вы хотите купить с карточки гривневой, пополните вот сюда, в долларах, вы заходите, вам нужен вот такой басченш обменник. Здесь тоже очень просто. Смотрите, здесь левая строка. Отдадите, вы вниз опускаетесь, к примеру, Visa, Mastercard, Yuan. Ну, здесь много капиталют можете отдать, и вот для России, Сбербанк, Альфа, Банкинков. Я выбираю Visa, Mastercard, Yuan и ищу вот видите, в правой строке получите Perfect Money USD. Не евро, а USD, потому что я кошелек взял USD в долларах. Мне выбирают вот какие курсы обмена. Здесь я смотрю какие по отзывам. Если отзывов много, вот там 280 тысяч и тысяч. Вот в принципе первые с 5 я вот выбираю. Вот 7000 тысяч. Ну, вот, например, выберем вот этот. Там больше отзывов. видите пишет отдаю виза ЮАН». вы вводите свой номер карточки вводите номер карточки пишите сколько вы гривен нам даете или же сколько хотите в долларах получить Там, например 100 долларов. Вот, оно вам он сразу считает. Вам надо заплатить 2757 гривен. Номер счета кошелька, который, на который вы получите деньги. Вот он. перфектно Номер мы вы его выделили с вами, скопировали. И вставляете в это поле. Нажимаете обменять. Создается обмен. читаете здесь, проверяете обмен, отдаете 2757 гривен, получаете 100 долларов, номер карты такой-то, номер кошелька такой-то. Проверили все, нажимаете Далее. Здесь имя держателя карты, имя держателя карты нажимаете, фамилия, имя, отчество, вводите email. Нажимаете «Далее» и дальше вам придет смс-уведомление, чтобы вы нажали «Подтвердить снятие средств карты». Деньги списывает, в течение 5-10 минут у вас деньги будут здесь вот на счете. Где 53 у вас будет там 100$. долларов. Если же вы хотите отсюда с Perfect Money перевести на банковскую карту, все делаете с точностью до наоборот. На этом же сайте, к примеру, э, в поле «Отдаете», вы ищете Perfect Money USD а получаете получаете виза mastercard youan также вводите 100 долларов но пишите вы отдаете с комиссии кстати комиссия при если у вас кошелек не верифицирован, составляет 2%. Если верифицирован, 0.5%. То есть вы не 2 доллара заплатите, а 50 центов. Как верифицироваться? Тоже зайдем в кошелек, посмотрим. Если вы верифицированы, нажимаете «Да, верифицированы». И видите, у вас уже меняется сумма. Здесь также вбиваете свой кошелек. Perfect Money. С какого кошелька будет снято? Получаю Visa MasterCard такую-то сумму и номер карты указываете на на которые вы будете получать деньги. Нажимаете обменять и та же самая процедура. 5-10 минут и деньги у вас. И вот я сразу рекомендую пройти верификацию. Нажимаете изменить настройки и в самом внизу вот управление верификацией. Нажимаете что вам здесь надо? Верификация имени. Что требуется? Отсканированная копия документа удостоверяет ли Личность. Паспорт или водительское право. Ну что значит отсканированная? Просто фотку сделайте паспорта, выбираете файл, загрузить документ. Также сама верификация адреса. Это требуется какая-то платежка по коммунальным услугам, тоже сфоткали и отправили. Если такой нет, нет возможности, попробуйте, у меня прошло, фоткаете паспорт. Паспорт и саму регистрацию, там, где вы прописаны. Вот и все. И верификация вашего телефона. Вводите номер телефона, и вам придет смс уже подтверждаете и все ваш аккаунт верифицирован и тогда у вас будет не 2 процента комиссия а 0,5%. вот в принципе собственно и все кратко о платежной системе очень удобная ну здесь хранить средства там там не знаю какой-то Долгий промежуток времени я не рекомендую, чисто как средство обмена платежей. Приняли какой-то платеж, вывели к себе там, на банковскую карту или более надежные источники. Поэтому пользуйтесь, делитесь с друзьями, кто не знает, как зарегистрироваться и как им пользоваться. Если какие-то будут вопросы, обращайтесь. Ссылочку оставлю в описании. И ссылочку на обменник BestChange тоже оставлю в описании. Всем хорошего дня, всем пока.